Красавчик, красавчик. Аруса, ты уличька, у меня пятчик. Я вот только Thank you. Моя птичка. на за нет, за простите, все, все, Yeah. <sharp inhale>